People, с вами Вика И перед тем, как я что-либо начну говорить Подпишитесь на мой канал Поставьте пальчики вверх Ведь дальше будет очень-очень интересно Что ж, приступим И уже стал третий этап Конкурса девчат Для тех, кто не знает, я принимаю участие Ссылка на канал девчат будет внизу к описанию И заданием третьего этапа Стало снять Room food. Поехали Поскольку я очень удачный человек, то Room сыграл такую физическую <coughs> в моем видео и участие в, в конкурсе, потому что я не могу снять Room своей комнаты, поскольку она сейчас находится в состоянии ремонта, поэтому я вам покажу место, комнату, в которой я сейчас я сплю, которая является тобой и гостиной, и моей спальню, и немножко столовой, в общем... К этому видео. Добро пожаловать в мою комнату, и боже, эти весельки меня просто любают, они такие милые и смешные. Как вы поняли, на этом диване я сплю, здесь много разных подушечек, ежедневник и всегда со мной лежит какая-нибудь книга. Также на диване обычно лежит ноутбук, планшет, зарядки, телефон, что-то такое. На стене вы можете увидеть картины, привезли из с Египта с друзьями. Ну а дальше стоит два таких трияжика стоечки, на, на которых куча разных приколюх. Например, этот ловец ног. Он сводит меня просто с ума. Ну и нельзя оставить без внимания эту улику Тигла. Она такая милая. Ну а сейчас немного деревальчиков моих и также сама пиарчика. Ссылки на эти видео будут внизу в к описании. Ну, а эту часть комнаты нас приветствует Стив Джо. Стив, скажи привет. На эти фотке я, наверное, классила втором. Это так мило и смешно. Это тоже давнишняя фотка, где я со своим братом. Ну, а сейчас давайте перейдем, так сказать, в столовую часть нашей комнаты. Здесь мы обычно кушаем. Эту часть комната охраняет слон. Также на стенах находятся такие прикольные картинки, точнее фотографии, сделанные нами же. Старинные часы, это такая атмосферная штука. Так ну что ж, ребят, я надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому поставьте большие-большие пальчики вверх, подпишитесь на мой канал обязательно, ведь дальше будут очень-очень интересные видео, поверьте мне. В общем, люблю вас, сияйте. Пока. She ain't looking so